Две возможности и мы рисуем третью мы идем на 37 параллель пойти туда куда не ходит никто здесь уже нет ничего Моя добыча Хочешь жить, умей вертеться Аттракцион называется Сейчас надо еще взять где-то качан капусты А я знаю где ты. Может ты исходишь? сходи то схожу, на помыть ты сама помоешь Ты же знаешь, потому что у меня палец не здоровый В французских землях мы закупили багетов, чтобы, наверное, 5 или 6 таких длинных купили И очень важно в яхте их э, не испортить, лучше пусть с чем сгниет Поэтому мы держим их э, без пакетов, они через неделю, 10 дней становятся вот такими вот Ими можно гвозди забивать Бум-бум! Но зато они прекрасно режутся, и из них получаются брусчицы или гренки. А если держать в пакете, стремясь сохранить мягкость, то на второй день уже появится плесень, и, короче, придется все это выбросить. Поэтому мы вот это вот все кушаем. А, потом... а потом... у нас, получается, музыкальный инструмент, с которых мы готовим гренки. А гренки мешаем вот в таком контейнере, заливая водой. Я уже размешала, конечно. То есть яйцо... Сухое молоко и вода, не надо тут снимать, здесь очень красиво. Пора менять галс, потому что ветер относит нас к востоку. Ночь Лазимыри бежала под маленьким стакселем, а к утру ветер немного ослаб, и теперь можно поднять крот, что сейчас и делает наш Андрюка. Степать, потому что холодно. Сегодня мы сняли тент СОЦ, который не заменим в тропиках. Но в арктических широтах и в антарктических можно обойтись и без него. Море прекрасно, спокойно, и зыбь невысока. Вчера была зыбь очень высокая, а сегодня нет. Там капитан колдует над замуровкой окон. А мы идем под всеми парусами. Исторический момент. Сейчас папа приклеит на в окно, чтобы нам не было холодно в Антарктиде. А почему таким мрачным голосом? Потому что мое любимое окошко приклеивают. Сейчас вот это окно мы посадим на клей. Дерметик. И больше оно не сможет открыться. А, -а, -а маманя! Заклеивает окно в рубке. Мы идем на третью параллель. Так красиво идем. Под всеми на этот раз парусами. Просто абсолютно под всеми. Вот это только первое окошко, от которого мы отказались. Уже совсем скоро появятся и следующие, и причины этому будут гигантские, но об этом мы расскажем потом. Вот это все значит, что окна у нас открываться не будет. А облизать? Начисто. Шутка. Это сложно. Сейчас я выключу камеру. Мы заклеиваем на герметик это окно, потому что оно течет. Когда мы будем идти по 50 широтам в минус 2 и волны будут хлестать, нам. Не буду говорить, куда. Вот это окно должно быть, короче, непротекаемо. Потому что возни и так хватит. Будем надеяться, что это окно герметично как сделать так чтобы окна не текли ответ убрать окна нафиг все ну мы идем в холодные широты нам там проветривание из всех окон не так актуально будет поэтому самые текущие окна решили заклеить полностью на ближайшие полгода а отрывай, как будем, с мясом? С кровью. Окна с кровью. Через полгода ждите новый выпуск новостей. Окна с кровью. Итак, окно мы заклеили. Дети, пользуясь случаем, заполняют свои дневники. О том, как им хорошо живется в яхтинге. Мы же еще не дошли до ревущих сороковых. А у меня там борьба с папайей идет За выживание оной Потому что папайя салата из них не получилось Итак, А они просятся скорее В помойку Мы их ловим на пути к помойке Вырезаем все, что уже помойное И превращаем в варенье из папайи Теперь у нас папайная диета Вот эти вот семь штук еще меня не победили Но 4 уже побеждены Кипи вода, бурлечок. Кипи вода, бурлячок Недаром я не сплю Ведь мальчиков и девочек Ну, бла-бла, короче, да До варенье из папайи Которое у нас килограмм сто Ну ладно, 50. Ее надо спасать Любители Да уж, любители папайи Маньяки по папайи, судя по количеству А вот там уже готовое варенье в домике Пум, мы уже половину кастрюли слопали. И они разные, потому что папай была разного цвета. Такая вкуснота. Та-та-та-та-та-та. <музык> Наша старушенция Нцегену похоже собралась на покой от того, регулярно лопается по швам и просит каши. Сейчас мы еще можем тягать машинку на палубу и паруса к ней поближе. Но в 40-х, 50-х широтах это будет сделать всяко сложнее. Посейдон сегодня явно был в хорошем настроении, когда заглядывал к нам в Южный Тихий океан. И он даже позволил нам зашить парус до ухудшения погоды. На завтра обещают до 30 узлов ветра. Это около 15 метров в секунду. А швейная машинка и палуба в такую погоду несовместимы. Машинка тогда превратится в 30 килограммов летающего железа и точно кого-нибудь пришибет. Океанский ночью рвет парус, и утром его надо между... вскрыть. Даже такая мощная машинка как у нас не выдерживает всей гигантской мощи наших парусов и поэтому иголка сегодня лопнула у нас три раза. Надеюсь, что это было последние три раза за сегодня. Меня подняли, чтобы я сидела и держала их ни прекрасно. Я тут замерзла, оголодала и вообще. По меркам Тихого океана мы еще в самом начале перехода длиною в 2 месяца и в тысяч морских миль. Чтобы не падать в обморок от того, что нам предстоит, мы с Настей решили разбить этот путь на этапы. Первый этап закончится, когда мы подойдем к 37-й параллели, к той самой точке, вокруг которой когда-то Жульверн закрутил сюжет своего лучшего романа. И эта точка называется «Риф Мария Тереза».